Ну а теперь о самом громком скандале этого дня. Украинский депутат от радикальной партии, бывший командир батальона «Азов» Игорь Масичук, который открыто поддержал теракты в Грозном, появился в новом провокационном видео. В нем Масичук оскорбительно отзывается о Рамзане Кадырове, угрожая его жизни. После чего расстреливает фотографию главы Чечни и снайперской винтовки. О том, как на это отреагировали в Грозном, Алексей Баранов. Скандальное видеообращение к Рамзану Кадырову появилось в интернете сегодня около 15 часов по московскому времени и буквально сразу же наделало много шума. Народный депутат Украины от радикальной партии Игорь Масейчук в окружении более чем 10 вооруженных и одетых в военную форму людей с масками на лицах, обращаясь к Рамзану Кадырову, пообещал, что нацгвардия Украины будет и впредь поддерживать чеченских боевиков. Рамзан, ты прислал своих собак, зрадники! На нашу землю. Мы выводим их тут и прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою в грозный. Мы поможем нашим братам свернить Ичкерию от таких собак, как ты. Слава Украине! Слава ВИЛНИЙ Ичкерии! Ни для кого не секрет, что на подобные провокационные заявления Рамзан Кадыров всегда отвечает предельно жестко и бескомпромиссно. Напомню, что несколькими днями ранее Рамзан Кадыров поручил доставить депутатов Верховной Рады Украины Юрия Березу, Андрея Левуса и Игоря Масейчука в Чеченскую республику, а также возбудить уголовные дела против них. Причиной стали публичные высказывания украинских политиков в поддержку террористов, которые были уничтожены в Грозном в ночь на 4 декабря. В ходе операции по ликвидации банк-группы все 10 боевиков были уничтожены. Однако 28 полицейских получили ранения, а 14 погибли. Среди них и близкий родственник главы Чеченской республики, 22-летний Умар Кадыров. Напомню, что Игорь Масичук, который в свое время командовал карательным батальоном АЗОВ, тогда заявил, что Украина должна поддерживать открытие фронтов на Кавказе и в Средней Азии. А командир карательного батальона днепр один Юрий Береза приравнял, цитата, своих братьев. Террористов к союзникам Украины. Пострадавшие же в ходе операции по ликвидации, оказавшей ожесточенное сопротивление бандгруппы группы здания дома печати и школы в Грозном, уже восстанавливаются полным ходом. Ремонт Рамзан Кадыров распорядился завершить к Новому году. Алексей Баранов, Виктор Мамаев и Юрий Марченко. Вести.